Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный Центр павовые Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Виктора Альменского и вопрос следующий. На что обращать внимание при покупке земельного участка? Здесь, как и при покупке недвижимости, первое, что вам нужно сделать, это проверить право устанавливающие документы, а также проверить самого продавца. Обратите внимание, если продавец стоит в браке, также необходимо получить согласие супруга или супруги этого продавца. Получите выписку из ЕГРА. В этой выписке вы узнаете о наличии или отсутствии арестов, ограничений, обременений. Ознакомьтесь обязательно с этими данными. Также вам нужно убедиться, что этот земельный участок не входит в так называемую «особую зону». Здесь речь идет о магистральных трубопроводах, в объектах газоснабжения и так далее. Всю эту информацию вы можете получить в режиме онлайн на сайте Росреестр. После этого вам нужно проверить, установлена ли граница участка. Участок должен быть и на кадастровой карте, и зарегистрирован в Росмедвижности. И после этого обязательно проведите замертого земельного участка на соответствие по документам. Еще одна важная деталь ⁇ это целевое назначение земельного участка. Иногда продавец говорит о том, что перевести земельный участок на другое целевое назначение очень легко и недорого. На самом деле это не всегда так. Иногда это и дорого, и время затратно. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным и интересным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, задавайте их прямо под этим видео или пишите в специальном разделе в наших соцсетях. Я желаю вам победы на торгах и отличного настроения. Всем пока!